На всей швале моих критиков, моих завистников, вы думаете, что с человеком, который вот до такой степени точно исследует тему, можно спорить, вы думаете, что я вас не переиграю, что я вас не уничтожу, я вас уничтожу.